Екатерина Салье, здесь в эфирной студии радиостанции Адам. Неоднократно вы у нас уже были в гостях и вновь вернулись. Мы этому несказанно рады. Говорим сегодня про то, как быть по-настоящему счастливым. Поговорили про то, что такое счастье. У меня вот вопрос такой. Есть ли какие-то критерии для счастья? Что вообще такое счастье? То есть это что-то материальное или это гораздо больше? Потому что если посмотреть на то, что сейчас происходит, то ты понимаешь, что, видимо, в большинстве людей счастье — это последняя модель айфона — это яхта, о которой они мечтают, которая им по факту вообще не нужна, но общество так навязало, что это классно, что это круто. Вот я только приобретаю яхту, дом и все остальное, буду счастлив. Можно ли быть счастливым без вот этих вот всех домов, яхт Пищей, котель, да. и так далее? Да, но тут опять, давайте опять уйдем э, к понятиям. То есть счастье реализовано в каких-то критериях. Мы уже обсудили, что счастье – это энергия. Какими критериями можно определить энергию? Первый – это безусловно уровень своего здоровья. Уровень времени и как быстро это время. То есть, либо время летит прям моргнул и день закончился, либо это такой долгий, интересный, наполненный, насыщенный день. Или это, опять же, невыносимый долгий день, когда ты сидишь и есть такая фраза, многие до сих пор ее активно используют, убивать свое время. И да. Ты убиваешь свое время. Да, то есть, понятно, что человек, который зациклен и настроен убивать время, это явно человек несчастливый. Итак, здоровье, энергия, время, деньги, уровень денег. Да? Угу. Сколько денег? Потому что деньги, по сути, являются нашей проявленной энергии в пространстве, когда у тебя высокий уровень энергии, у тебя высокий доход, у тебя высокий уровень твоих возможностей, у тебя высокое качество твоих связей и возможностей. Что такое яхта, дом и айфон? Это мечта. И как ни крути, наличие мечты является критерием человека счастливого, потому что, когда человек счастлив, он позволяет себе мечтать. И тут нужно понимать, ты думаешь, ты оправдываешь, и ты рушишь свою жизнь мыслью, вот у меня нет дома, поэтому я несчастный, у меня нет айфоны, и поэтому у меня вот все у не меня получается. Дом, вот я буду жить да, дом, я буду да. комфортно, буду такой счастливый, хотя, в принципе, тебе есть где жить. Тебе, тебе есть где жить, можешь, но это дом... режим нужды, mm -hmm. это режим разочарования, который мы создаем, это ожидание. Но тот же самый Классно, у меня много энергии, много вдохновения, я счастливый человек, у меня будет дом, у меня будет iPhone и будет яхта, странное такое сочетание, и и я буду счастлив также. То есть по большому счету, если я не чувствую себя счастливым прямо сейчас, конечно, присутствие каких-то материальных вещей никак эту ситуацию не изменит. Но если я чувствую себя счастливым прямо сейчас и материальные вещи являются форматом мечты. Я мечтаю путешествовать, я мечтаю увидеть мир, я мечтаю там посетить, я не знаю, какие-то удивительные, может быть, даже очень дорогие мечты. Поближе, а да, микрофончик. <свят> а, места в своей жизни и за счет этого я чувствую еще больше энергии. У меня появляется стимул жить, стимул создавать, стимул двигаться, Давай. просыпаться, идти в спортзал, не знаю, там на площадку бежать, заниматься с детьми, заниматься с супругом, там встречаться с родителями, как-то налаживать отношения. Поэтому может ли человек быть счастливым без вещей? Вещи не имеют отношения к счастью. Он может быть и счастливый без вещей, и с вещами, и он может быть несчастный и без вещей, и с вещами тоже.